Татьяна вот Яна, я являюсь руководителем интерьерного салона «Верда Декор». А Меня зовут Митрофанова Анастасия, я являюсь руководителем салона сантехники керамической плитки «Амара Баньо». В этом году мы уже второй раз организовали форум, который называется «Про интерьер для дизайнеров архитекторов». Площадка для общения, для того, чтобы наши дизайнеры и архитекторы обучались, повышали свой уровень знаний, делились эмоциями и, конечно же, впечатлялись. Вдохновлялись с помощью, собственно, гостей из Москвы, вернее, не гостей, даже профессиональных спикеров. В прошлом году было, скажем так, с ошибками, да, мы уже понимаем, что мы некоторые недочеты были у нас, да, в проведении первого форума. И вот второй форум прошел буквально вчера, и прошел он очень успешно. Суперски. <свист> это, это, было вообще, -таки это было вообще… Все-таки это благодаря круто, нашим да. спикерам, потому что спикеры – профессионалы, знающие свое дело и понимающие, о чем они говорят. Потому что имеют очень большой опыт за плечами. Огромная, огромная благодарность Станиславу Орехову. Человечище с большой буквой. профессионал с большущей буквы. То есть это человек, дизайнер, который помимо творческой составляющей понимает очень четкую структуру ведения бизнеса дизайнера. Да? И это было важно услышать нашим ребятам. Да, поэтому мы получили большое количество отзывов от наших дизайнеров, благодарность, ну и, соответственно, мы благодарим. Спасибо большое, всем рекомендуем, обращайтесь обязательно к Станиславу.